здравствуйте подписчики моего канала вот мои мускусные утки пока что они наверху вот одно я не обрезал крылья летает сволочь в руки не дается летает очень очень хорошо. Вот. здесь мои сейчас уже вот холодно вода он лед на воде но так как у меня с колодца вода вода в колодце не замерзает с колодца она идет насосом качается по времени в принципе у них вода постоянно есть вот они все товарищи очень им нравятся отруби также они в принципе могут любой есть комбикорм дешевый которых 50 на 50 отрубей и здесь вот у меня по Селезней в принципе довольно-таки много. Вот буду оставлять два селезня: одного старого, одного вот этого вот самого большого коричневого молодого, чтобы следующее поголовье у меня было еще крупнее. Ну, там у них вход. Бывший курятничек старый. Там они у меня располагаются. Там кормушки в принципе есть. Сейчас так холодно, я им там добавляю немножко кукурузки, сейчменю. Ну вот, как-то так. И здесь у них пока что живут на вольном выгуле. Будем думать пересаживать их в теплый сарай. А может оставим их здесь, посмотрим, что из этого выйдет.